Умная колонка Sonos ROM в первую очередь выделяется невероятным для своего размера звучания. Вес колонки всего 430 грамм делает ее универсальной. За скромными габаритами скрывается мощный адаптируемый звук, который явно круче, чем вы от нее ожидаете. Очень простая настройка в приложении и интеллектуальные функции устройства создают все условия для приятного звучания, которые удивляет как в помещении, так и на улице. В режиме воспроизведения колонка будет работать до 10 часов и до 10 дней в режиме ожидания. Для подзарядки предусмотрен разъем USB Type-C. Поддерживается беспроводная зарядка. Управляется через физические кнопки и приложение Sonos. Как только вы выходите за пределы дома, автоматически переключается на Bluetooth и подключается к смартфону. Удерживая кнопку пауза play на колонке, можно переключить музыку на ближайшее устройство в домашней системе Sonos. В приложении можно группировать любые колонки Sonos в одну мультиром систему и управлять ими одновременно. Из двух колонок ROM можно создать стереопару, что значительно расширит панораму и глубину. Колонка поддерживать десятки потоковых аудиосервисов Apple Music, Tidal, Deezer, например, интернет-радиостанции. Доступны голосовые команды сервисов Amazon Alexa или Google Assistant, как через Apple AirPlay 2, так и с помощью самих музыкальных сервисов. Над настройкой звучания колонки работали инженеры индустрии музыки и кино. Это помогло достигнуть звучания, которое однозначно удивит даже требовательных слушателей. Sonos Roam — это насыщенное детальное звучание с присущей глубиной, плотностью и детальностью, словно перед вами колонка большего размера. Система настройки TruePlay активируется автоматически и подстраивает звучание под конкретное помещение или открытое пространство. Колонку можно расположить на любой поверхности, как горизонтально, так и вертикально. Она интересно выглядит и дополнит интерьер вашего дома. Уровень защиты IP67 делает колонку полностью водонепроницаемой и защищенной от пыли. Предусмотрено погружение в воду до полутора метров и защита от падения и ударов. Послушать и купить колонку Sonos ROM можете в наших аудиосалонах SoundMac в Киеве, Днеприде и Одессе.